Привет, друзья, в приложении Бернина Квилтер встроено множество готовых блоков, но, как выяснилось из вопросов пользователей, этого недостаточно. И вот перед вами задача: либо создать блоки, опираясь на свою фантазию, либо воспользоваться готовыми схемами блоков из интернет-пространства. Польза формирования блоков не только в том, что перед сборкой вы увидите визуализацию будущего квилта, но и в том, что карамсать ткань на кусочки допросят да меня гуру квилта за этот термин. Вы сможете, опираясь на выкройку, которую сформирует для вас редактор. Задача это несложная и на простом примере формирования блока корзинка рассмотрим процесс. Моя фантазия в области квилта находится в зародышевом состоянии и вот этот пасхальный примитив единственное, что мне пришло в голову. Для того, чтобы создать блок, зайдите в меню файл управление блоками. В открывшемся окне вы можете выбрать любую папку или создать собственную которая затем будет отображаться в общем списке блоков при формировании квилта. Чтобы создать папку, кликните в любом месте открытого окна правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберите «Новая категория». Чтобы открыть блок, перейдите в любую папку, кликните на свободном месте правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберите «Новый блок». Задайте уникальное имя и дважды кликните по иконке. Откроется окно редактирования блока. Первое, что необходимо сделать, это определить размер блока. В программе большинство встроенных блоков имеют размер 10 дюймов. Я не буду выделяться и оставлю размер, указанный по умолчанию. Следующий шаг – это определение размера сетки. Размер сетки зависит от детализации вашего блока, а также от того, будете ли вы осуществлять привязку к сетке во время формирования рисунка. В целом, при разметке блока, при размере извините, блока в 10 дюймов, мне показалась достаточно удобная сетка в 1 или пол дюйма. Я установлю здесь пол дюйма. Привязка к сетке помогает в формировании правильных геометрических форм. А вот интеллектуальная привязка позволяет аккуратно стыковать линии. В том случае, если пересечения этих линий не приходится на линию сетки. Инструментарий данного модуля просто понятен и мало чем отличается от работы с открытым объектом и закрытым, а также прямоугольником и эллипсом. Просто здесь действуют немного другие правила и отсутствуют стандартные и полезные такие вот функции, как копирование и вставка. Посему, если объект повторяется, вам придется рисовать его несколько раз. На панели инструментов выберите инструмент «Кривая». Включите привязку к сетке, перенесите курсор мыши на рабочее поле и, кликая левой клавишей мыши, создайте точки 1, 2, 3, 4. Затем с шагом в две клетки создайте остальные точки. Для завершения формирования объекта нажмите Enter на клавиатуре. Этим же инструментом, но с помощью правой клавиши мыши, создайте объект яйцо. Выберите объект и слегка исказите его форму, чтобы она стала похожей на яйцо. помощью этого же инструмента, кликая левой клавишей мыши, создайте декоративные элементы. Два декоративных элемента. Пусть они слегка выходят за рамки объекта яйцо, а потом мы внесем корректировки. Точно такие же два объекта создайте правой клавишей мыши. И не забывайте в конце рисования объекта нажимать клавишу Enter. Ручку корзины также сформируем инструментом кривая. Две первые точки рисуем левой клавишей, а верхнюю точку правой. Последние две левой. Создайте два подобных элемента. Прежде чем приступать к формированию ушей, отключите привязку к сетке и включите умную привязку. Здесь нет необходимости привязываться к угловым точкам сетки. За ичью уши рисуем правой клавишей мыши, формируя изогнутые сплайны. Создайте первое ухо, а потом по образу и подобию второе. отобразить второе ухо выделив его и перетянув маркеры к сожалению в редакторе нет возможности отображения по вертикали и горизонтали и приходится работать вручную переместите второе ухо там где ему место Закончив формирование контуров, вооружаемся инструментом «Изменить форму» и редактируем наши объекты, меняя положение точек и удаляя ненужные детали, а также аккуратно объединяя объекты в местах стыковки. Все то же самое, что мы проходили на уроках по работе в модуле «Вышивка». И вот пришло время красить. Выбираем инструмент «Кисть», задаем нужный цвет, переносим курсор мыши на объект и кликаем левой клавишей мыши. Если в какой-то момент у вас возникают проблемы с окрашиванием, например, окрашивается не только выбранный объект, но и соседний, значит что-то не в порядке в месте стыковки контуров. Вернитесь к редактированию и устраните проблему. Иногда в процессе устранения проблем, связанных со стыковкой контура, пропадает окрашивание предыдущих объектов. Ну, здесь ничего не поделаешь, придется окрасить еще раз. Закончив работу, сохраните ваш блок, зайдя в меню «Файл» — «Сохранить». В случае необходимости вы всегда можете внести в свою работу правки. Всем хорошего дня!